Ими культурных норм. И также мы с вами видим, что межнациональные отношения как спокойное доброжелательное оценивают около трети да, респондентов. Обращает на себя внимание м -м, заметная доля, где-то 35-39% респондентов, чувствующих внутреннее напряжение.